Коллега, мне кажется, что мы должны изучить объект 294. Как считаете? Возможно, но есть одно. Для эксперимента с данным объектом нужно разрешение. Оно у меня есть. В смысле, а откуда вы оно... Я как-то уже спрашивал разрешение, и мне его дали. Тогда срочно к объекту, давай же. Так, так, так, пожалуй, я начну. я начну. Ввожу это запрос. Удиви меня. меня. Так, так, и что, что это? это? Вау, действительно это удивил. удивил. Так, так тогда так, давайте, давайте продолжать. Продолжаем. Ввожу Вожу запрос. Самый, Самый вкусный напиток, напиток который я, я пил. пил. Друг мой, это великолепно! Я действительно попробовал это как-то на мальчишнике. Что? Погоди. То есть объект может проникать в память человека? По всей видимости, да. Нужно будет побольше это дела изучить. Продолжаем эксперимент. Ввожу запрос «Алмаз». Видимо, он не может выдать то, что не сможет быть жидким. Да, действительно, это, это так. так. Ввожу следующий запрос. Стакан антиводы. Ага, значит объект ограничен по сбору жидкостей и не распространяется на параллельные вселенные или другие измерения. Да, видимо, это действительно так. Предлагаю пока взять перерыв, а завтра продолжим. Мы на сегодня так достаточно узнали о данном объекте. И я всеми руками и ногами за. <свист> да, да уж, уж кофе тут очень вкусный. вкусный. Но что, что еще может выходит, эта машина? Сейчас узнаем. Вот запрос, стаканчик Джо. Боже! А -а -а -а. Джо, мы привели его в медпункт, с ним все будет хорошо, хорошо. но более не делайте таких запросов. Да, хорошо. Ты слышал о том, что произошло с автоматом? Да. Какие-то идиоты запросили стаканчик Джо, а в итоге агент по имени Джо чуть не погиб и не потерял свою жизнь. Да, да уж, надеюсь, после данного случая люди будут осторожнее вводить запросы этого автомата. Также это лишь подтверждает нашу теорию о перемещении и любой точки земли. Что ж, что-то мы с вами заговорились. Переступайте, пожалуйста, к работе. Ввожу запрос. Стакан музыки. <звуки> Я чувствую ритм, как будто бы... О, мне хочется танцевать. Это достаточно странно. Нужно будет отдать на экспертизу этот напиток. А пока продолжить. Ввожу запрос. История моей жизни. <звы> О, мой бог. Моя, Моя башка. башка! Я вспомнил все. Начиная с самого моего рождения. Я вспомнил абсолютно все. Что, но как такое возможно? Как объект мог выдать память? Не знаю, но этот объект мне определенно нравится. Так, ладно, продолжай. Вводи запрос. Стакан материала, имеющего свойство сверхпроводимости при комнатной температуре. Черт возьми, да это же яблочный сок с семечками. Стоит призадуматься по поводу этого. Ввожу запрос. Идеальный напиток. Коллега, ну что скажете? Коллега? Эй! Твою мать! Какого же хрена? Ну, боже мой, чувак! Записка? Че? Простите, но после него все кажется гадостью. По скрипту. Коллега, простите, что по твой Сука! Баран!